Всем добрый день! Сегодня у нас на распаковке чехольчик для MacBook 15 дюймового, то есть цена просто смехлотоборная, но по идее куплен этот чехольчик не для 15 мака, а для других целей, ввиду того, что цена была очень низкая, то есть поставляется вот в таком варианте. То есть в пакете, ну, пришло, конечно, из Китая, как обычно там серый пакет. Внутри находится вот такая вот поролонистая тканевая сумка-чехол. То есть здесь вот есть кармашки, из которых на липучке, кармашки на липучке, можно достать ручки для того, чтобы переносить так, ну и вот такой вот чехольчик так, открывается внутри таким образом так, ну и внутри находится пустота в которой и размещается ваш 15-дюймовый мак так, сразу же хочу сказать здесь такая тканевая поролоновая конюха есть, ну, шито достаточно все хорошо, надежно, но ну, не знаю как будет видеться ноутбук 15 15 дюймовый в этом чехолчике ну а мне понадобилось для то есть моего столика крутящегося, который есть на моем канале есть, он сюда прекрасно помещается для того чтобы его удобно было хранить так сейчас закроем так ну и помимо столика еще может поместиться какой-нибудь блок питания от камеры камера шина например которая есть на моем канале для камер ника ну и удобно переносить на разные места съемки, ну и хранить, чтобы он хранился непосредственно тихольчики а не полился где-то стоя на полке. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.